Коллеги, всем добрый день. Очень рада, что вы сегодня присутствуете у нас на вебинаре. Я SEO и сооснователь компании Cerematics и и сегодня я вам расскажу про выбор товара на Валберис И на самом деле не только на Валберис, на разных маркетплейсах алгоритм практически один и тот же, на примере Валберис, И, соответственно, мы поговорим с вами про юную экономику. А, давайте сейчас я расшарю экран. А, так, я думаю, что видно. А, нет. Давайте вот так. О, весь экран. Вот, теперь мне, а, видно мой экран. А, да? Все хорошо видно, да? Так, вот так. Вот, презентация. А, Коллеги, все ли видно, все ли в порядке? Думаю, да. видно. Все, хорошо. У нас два сервиса. Первый сервис это Cirimatics, а второй это сервис монитор. А сервис «Селематикс» — это сервис, который предоставляет а, аналитику именно для крупных компаний. А, то есть мы каждый день заходим более чем на а, 20 ритейлеров, и по каждому из ритейлеров собираем все-все а, данные, которые у нас есть, включая цены, а, количество товаров на складе, а, там, скидки, мы понимаем, на какой позиции был в ленте, да, в категории или по ключевому слову этот продукт. Мы собираем отзывы, мы собираем рейтинги и вообще все, что вы видите на карточке товара. И, соответственно, благодаря такому большому количеству маркетплейсов и ритейлеров, которые мы собираем, нам получилось собрать очень классное портфолио клиентов, Uh, это sep Group, это Calgate Полмалив, Натура Сибирика, Melon Fashion Group и другие компании, Procter Gamble и так далее. Вот. Uh, для этих компаний, uh, естественно, uh, важна оперативная работа с данными, поэтому и каждого клиента сопровож... сопровождает менеджер-аналитик. И вот благодаря этому мы внутри себя накопили достаточно большие компетенции, Uh, именно в консалтинге наших клиентов и в понимании вообще uh, как uh, работает uh, тот или иной marketplace. Плюс у нас есть второй сервис, о котором мы сегодня поговорим, это Cell Monitor. Мы его запустили в uh, мае прошлого года и этот сервис у нас как раз таки uh, занимается тем, что uh, он очень похож на Cellmatics, в нем несколько суженный функционал, uh, нет сопровождения менеджера-аналитика, но самое главное, это самый многофункциональный и, наверное, доступный сервис, который сейчас есть на рынке, потому что там цена без скидки за подписку у него всего там 4 990. И, соответственно, какие решают задачи оба из наших сервисов. Uh, ну, для больших клиентов это понятно, что им важно знать долю рынка, долю виртуальной полки, знать, как правильно делать свою ассортиментную матрицу. Uh, а если говорить про маленьких клиентов, да, про малый бизнес, чаще всего это поиск нижевыборных направлений и оценка uh, своих ключевых показателей, а также улучшение своего контента и улучшение всей uh, оптимизации. Uh, давайте поговорим о селл-мониторе. Зачем вообще нам нужно выбирать нишу? Во-первых, у нас есть большое количество, первых трендов. Да? То есть у нас меняются тренды, соответственно, чтобы быстро бежать, чтобы наш бизнес был достаточно развивался быстро, нам нужно что делать? Нам нужно а, расширять свою ассортиментную матрицу, да, если мы а, заходили там с нескольких продуктов, либо ее оптимизировать. Поэтому мы обращаемся к поиску о, ниши или к поиску новых направлений. Либо мы просто заходим на Marketplace, и мы думаем, а чем бы нам заняться, чем мы будем заниматься. А, подходы могут быть абсолютно разные. Обычно мы начинаем с анализа категорий. Вот сейчас мы находимся в сервисе Sell Monitor, мы заходим в раздел категории, и здесь а, мы можем, допустим, посмотреть, а, мы видим все все категории, давайте я беру все фильтры и просто, просто применю фильтр. Мы здесь выбрали а, период, мы здесь выбрали 10 месяц 2021 года, то есть а, октябрь, и мы видим просто список всех категорий, которые только у нас есть на маркетплейсе, и мы видим по ним данные. Зачем нам нужны эти данные? Эти данные нам позволяют как бы сверху посмотреть на маркетплейс, то есть сверху понять, а в какую нишу нам нужно заходить, по каким параметрам мы советуем оценивать ниши. Первое – это объем категории, то есть продажи в штуках, выручка. Да? Давайте посмотрим, как это у нас реализовано в сервисе. Вот, да, у нас действительно есть выручка. по есть динамика предыдущему периоду то есть если у нас здесь выбран октябрь мы смотрим динамику к сентябрю то есть вот категория женщина выпала на 51 процент а, далее мы смотрим а, продажи в штуках и вот это нам дает понимание о том насколько это крупная как, а, насколько это крупная а, что насколько крупная категория вот сейчас мы зашли в женщину в одежду и в женщинам в одежде мы провалились а, чуть ниже а, в одежду в подкатегории, да, чтобы нам было понятно, что именно продавать. И вот сейчас мы видим здесь а, верхнюю одежду, платье, сарафаны, брюки и так далее. И у нас сейчас все продукты отсортированы по вручке. То есть самая крупная а, категория на данный момент это верхняя одежда. Да? А, и, соответственно, вот мы видим, все у нас категории сейчас почему-то упали а, динамика везде практически а, по оборотам негативные к сентябрю. Возможно, потому что в этом году у нас а, чуть раньше в Полосе Сибири начался а, сезон а, холодный, и поэтому так. Второй важный момент. Это у нас ценовая вилка. А, ценовая вилка – это вот как раз-таки то, что нам позволяет оставаться в рынке. Объясню. Когда мы новый поставщик, иногда мы хотим делать все очень хорошо, мы хотим так отстроиться от конкурентов, что мы не взираем на свою себестоимость. И у нас получается, допустим, если мы говорим про одежду, то там пошив может на маленькое количество изделий, может быть очень-очень дорогим, и, соответственно, мы с этой ценой собираемся заходить на важность. Для нас это и есть риск, риск прежде всего того, что мы заморозим свои стоки и не распродадим. Далее, и здесь у нас есть вот такой замечательный инструмент, который нам показывает среднюю цену в продаже в категории. В категории можно еще потом проваливаться, но в целом все понятно, что у нас верхняя одежда должна продаваться по средней цене там 600-6500, да, ну, верхняя одежда, она очень такая, большая категория. А, давайте смотреть на какую-то более монохромную категорию, например, джинсы. Вот джинсы на Wildberries а, покупатели предпочитают покупать по средней цене 1800. Соответственно, ваша цена, по которой вы заходите на маркетплейс, не должна при... быть выше, чем вот 30-40% от вот этой средней цены продажи, просто для того, чтобы на начальном этапе, если вы не опытный поставщик, отсеять вероятность того, что вы не попадете в рынок. Далее. Мы оцениваем конкуренцию. Конкуренцию Уровень конкуренции мы оцениваем по следующим критериям. Это общее количество продуктов в категории, да? здесь мы видим доступных продуктов, количество продававшихся продуктов да? и процент товаров с продажами. Процент товаров с продажами – это весьма условный показатель. То есть не думайте, что действительно на Валбересом только 13% продуктов в этой категории продается. Наверное, пытается больше, просто мы, аналитический сервис, мы всегда показываем вот информацию, как есть, как мы ее собрали. Соответственно, на есть очень много продуктов, и не всегда все продаются. Ну, не всегда, даже просто элементарно, не всегда много карточек товара, и мы, соответственно, собираем именно карточки товара, а не, а не те товары, допустим, которые где-то находятся там на первых страницах. Да? То есть это немножко другой показатель, но... Процент товара с продажами нам нужен для того, чтобы сравнить одну категорию с другой. То есть, например, мы видим, что в джинсах у нас процент товаров с продажами 13, а в платьях сарафанах 7. Хорошо это или плохо, ну, это такой разговор на будущее. То есть надо полностью осмотреть категорию и просто принимать этот показатель во внимание, потому что это нам говорит о том, что есть некая конкуренция. Далее у нас есть такой показатель как средний сток. Под стоком мы подразумеваем а, наличие на складе. Вот давайте сейчас я вернусь. А, это у нас вопрос про ресурсы. То есть от а, а чего вообще зависит у нас на маркетплейсе наши продажи и наше место в поисковой выдаче. От очень многих факторов. И вот один из ключевых факторов – это насколько у вас есть сток. Потому что насколько у вас есть складской запас. Потому что если у вас его нет, маркетплейсу невыгодно вас продвигать а, в органической выдаче наверх. Потому что есть понимание того, что у вас сейчас, грубо говоря, закончится сток. И поэтому мы здесь обязательно смотрим средний сток. Это прям очень-очень важно покупать, показать. Далее. А, количество отзывов. Отзывы тоже важный показатель, потому что он как раз-таки нам показывает уровень конкуренции в нише, и, соответственно, если мы понимаем, что у нас вот здесь вот в джинсах а, прибавилось а, там, 9 а, тысяч отзывов, нам нужно обязательно посмотреть на наших успешных конкурентов и посмотреть, а сколько отзывов у них прибывает, потому что, опять же, а, отзывы — это один из а, элементов алгоритма а, а, поисковой оптимизации на авангариз. Далее, мы Смотрим на средний рейтинг. А, средний рейтинг у нас это скорее про качество товара, то есть там, где у нас он не очень хороший, мы можем, допустим, что-то улучшить в своем продукте. И мы смотрим а, там такие показатели, как средняя выручка на товар. Но средняя выручка на товар, она, она очень сильно коррелирует как раз-таки вот с, с общей выручкой, поэтому можете смотреть и на то, и на то. Вот. И, соответственно... А конкурентный анализ, да, ну это уже там про конкурентов. Еще важный момент, который мы можем посмотреть при помощи именно раздела категорий, это сезонность. Вот мы сейчас выбрали джинсы, и, соответственно, мы задаем себе вопросом. Например, если сейчас мы решили не идти на садоводную купаться, а решили сами идти в свое производство, у нас производственный цикл будет, допустим, там месяц. А даже там, учитывая вот, январские праздники, наверное, два. Поэтому мы считаем, что мы зайдем на маркетплейс в, в, в феврале следующего года. Если мы заходим в феврале следующего года, нам что нужно делать? Посмотреть динамику этой категории в, в феврале прошлого года. Да, чтобы сравнить, допустим, вот период сейчас и период, который был до этого. И плюс еще несколько периодов. Так мы поймем сезонность, когда у нас джинсы растут, падают, и мы поймем, сколько у нас есть времени, чтобы распродать наши стоки. Вот сейчас мы зашли в джинсы. Джинсы у нас здесь на 49% у них рост, потому что это февраль, но всегда смотрится к январю, а в январе у нас две недели каникулы, там всегда большой спад, это каждый год так. Мы видим, что у нас достаточно большая категория, ее размер 546 миллионов. И, соответственно, мы видим, здесь у нас раньше был чуть ниже чек. Это хороший показатель, потому что на Valdenis, допустим, многие категории, они в них, мы видим существенный демпинг. Демпинг связан с тем, с увеличением количества поставщиков и конкуренции. Вот. И мы видим, что у нас раньше был процент в продаже 14. И мы теперь то же самое смотрим, допустим, по марту. Да, мы то же самое смотрим по марту, по июню и так далее. И на основании этих выводов, на основании этих цифр мы уже делаем вывод, насколько долго мы можем продавать именно вот это, насколько у нас сезонный этот товар. А, март у нас, кстати, несмотря на то, что февраль значительно вырос, а, тоже увеличение, и, соответственно, такой же там, процент а, товаров и вот ну, уже выше средний чек. Далее. А, Идем дальше в май, да, а, прям, а нет, в апреле. в апреле, Я это делаю сейчас, чтобы показать, допустим, что мы вот тестируем гипотезу сезонности, и мы сейчас а, логически придем к тому, что нужно или не нужно. А, апреле у нас рост, в апреле у нас рост очевидный, и рост по проценту товаров с продажами. А, и далее давайте а, идем в май чтобы прям точно убедиться, что по крайней мере сток, который мы закупим, мы сможем распродать за четыре месяца и внешние факторы такие как сезонность на нас не повлияют. И в мае у нас небольшой спад, но тем не менее, что мы видим, у нас в любом случае размер категории вырастает до 7 700 миллионов, что означает очень большая категория. И в целом мы понимаем, что мы сможем в ней а, работать. Вот. И, скорее всего, давайте еще раз посмотрим июнь, чтобы чтоб уж точно знать, что у нас тут здесь происходит. А, в июне, скорее всего, будет спад, да? Наверное? Да, и в июне вот у нас начинается спад. То есть мы понимаем, что вот он, наш сезон. Если мы заходим в феврале, нам надо поторговать вот с февраля по май это наше золотое время, а, на которое мы закладываемся для планирования. А, следующий момент. Но мы, допустим, вот выбрали, хотим продавать джинсы. Но мы не знаем, какие джинсы мы будем продавать. То есть, а какие джинсы надо продавать, какие джинсы у нас популярны. Для этого мы пользуемся инструментом Keyboard. это условно для нас это ключевые слова. Ключевые слова... Это те слова, которые мы собираем непосредственно с маркетплейсов. Мы собираем большое количество слов для того, чтобы их можно было по-разному оценить. Во-первых, они очень полезны для seo оптимизации, а во-вторых, как раз-таки для, для выбора ниши. Давайте выберем нишу джинсы, да, и мы поймем, вот именно по этой, в, эту категорию, в эту категорию, по каким ключевым словам люди приходили в эту категорию, потому что у нас конечная категория джинсы. Вот если вот здесь посмотреть, ее раскрыть, um, да, сейчас берем джинсы и джеггинсы, да, и больше мы ничего не знаем, у нас только два варианта, джинсы и джеггинсы, это конечная категория, а что продавать, непонятно. И вот сейчас мы увидим список ключевых слов, которые как раз-таки нас ведут к тем uh, самым uh, словам, ну, к тем самым uh, конкретным продуктам, которые можно продавать. Давайте посмотрим. Вот у нас есть джинсы женские, естественно, высокочастотное слово. И вот начинается с высокой посадкой. Мы понимаем, что у нас есть спрос. Каким образом мы понимаем? Мы можем ассортировать по рангу. Ранг у нас два показателя, которые показывает популярность ключевого слова. Это ранг и индекс поисковых запросов за неделю. Соответственно, ранг, чем у нас меньше числовое значение, тем лучше. Значит, мы быстрее добежим до нашей цели. То есть, вот, допустим, это как на олимпиаде первое, второе, третье место. А индекс поисковых запросов, наоборот, это частотность. Чем выше частотность, тем лучше. И мы вот здесь видим, что у нас 64 по счету ключевое слово из всех слов, которые мы собираем, а собираем мы более... Миллиона слов, нас на сухом остатке остается 540 тысяч. Вот. Получается, джинсы с высокой посадкой. Дальше у нас есть джинсы женские утепленные, джинсы прямые и, вот допустим, джинсы клеш. И давайте здесь как раз-таки сравнивать. Мы видим, что у нас джинсы клеш находится на 675 месте среди всех запросов. У них сейчас негативный индекс к предыдущему запросу. К предыдущему, так, это манго, да, по предыдущему периоду. Но, тем не менее, мы видим здесь количество доступных продуктов. Смотрите, если в категории мы видели количество доступных продуктов десятки тысяч, то здесь у нас всего 3000 продуктов. И давайте сравним, допустим, всеми джинсами. В джинсах у нас по ключевому слову джинсы у нас выходит 57 тысяч продуктов, а по ключевому слову джинсы клёш это всего 3000 продуктов. С одной стороны, мы сможем для себя понять, сколько у нас какая у нас конкуренция, реальная конкуренция, да? Вот именно те, с кем мы будем конкурировать. А с другой стороны, мы также можем оценить объем этой ниши. Объем этой ниши мы оцениваем обычно, но на первых двух страницах. То есть мы считаем по первым двух страницам, а, мы считаем по первым двум страницам, получается а, объем выручки в рублях. Вот. Угу. Далее средние продажи, средние продажи, а, у нас вот здесь вот по ключевому слову джинсы просто по ключевому джинсы 1800 а, рублей, а, и здесь у нас уже по ключевому слову джинсы клеш а, средняя цена продажи она уже чуть выше, то есть мы обязательно обращаем на этот показатель тоже, то есть мы практически вот тот алгоритм, про котором мы сейчас проговорили про категории... сейчас извините, пожалуйста Oh. Извините, сейчас, минутку. Guys, минуточку. Окей, okay, все, а теперь у нас все хорошо. А, да, смотрите, и у нас получается средняя цена продажи в категории, вот по, по джинсам пеш, она уже гораздо ниже. Следующее, что мы делаем. Гораздо выше. И это для нас хорошо, потому что uh, это значит, что uh, мы сможем больше uh, заработать. Далее, что мы делаем? Мы смотрим, uh, насколько у нас uh, конкуренция да, высокая по каждому из ключевых слов. Если мы зайдем в бренды, uh, по uh, ключевому слову джинса мы здесь видим uh, вот такой вот сплит. Да, и у нас здесь, кстати, достаточное количество а, конкурентов, которые Е и П, и это хороший у нас показатель. Но при этом, конечно, здесь есть и Твое, и другие а, большие компании. Давайте зайдем в Клёш и посмотрим, какие конкретно магазины продают а, джинсы-клёш и с каким показателем. Мы видим, что а, в среднем лидер подает по два, по три продукта с 2 до пяти, да, и у нас здесь а, выручка по лидерам а, в размере а, двух миллионов рублей, двух миллионов. Ну вот давайте возьмем кого-нибудь, кто, допустим, на восьмом месте, то есть мы смотрим, а, как средний поставщик, ну не средний поставщик, лидеру, конечно, но а, как а, один из лидеров себя а, Показывать, да еще один важный момент можем также зайти в продукты да и соответственно в продуктах а, выбрать эту категорию и посмотреть все продукты которые допустим у нас по месяцам за октябрь продавались хорошо да? а, и вот мы как раз-таки отсортировали все продукты по урочке, и мы видим а, все те продукты, которые у нас продаются хорошо, мы тоже их можем анализировать. Либо мы можем анализировать а, именно по названию. Да? Мы здесь можем набрать а, джинсы -клёш, клёш. И вот а, тогда у нас просто мы увидим все продукты, в которых а, у нас есть вот это слово клеш и также отсортированные по выручке. Но давайте сейчас все-таки обратимся к нашему старому алгоритму. Мы выбираем а, именно того поставщика, а, которого мы нашли через а, ключевое слово джинсы клеш. Так. Уди почему-то мы только видим упак. Интересно. Ладно. Давайте тогда вернемся к джинсам клеш. А, у меня стоят минимальные фильтры. Извините, у меня стояли фильтры, поэтому, поэтому так может быть. Вот. Вот, да-да-да. Если вы видите какую-то разницу просто сбрасывайте все фильтры и ищите за Такое бывает. Давайте я сейчас отвлекусь минуточку на вопросы. А Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно их задавайте, и я на них отвечу. И вот мы заходим в товар, который у нее пользуется наибольшей популярностью, здесь у нас получается за неделю, данные за неделю мы опять же поставим «Октябрь», да, чтобы сравнивать, примерно в том же временном сегменте быть. Сейчас мы поставим октябрь и посмотрим, какие у нас эти показатели. А, этот продукт а, за октябрь, у него показатель, это почти 3 миллиона рублей. А, продается он по цене а, 2,415, а, это то, что я говорила, то есть это на 415 рублей выше, чем средняя цена по рынку. И мы видим здесь стоки в районе, то есть наличие товаров на складе в районе 631 штуки. Так, сейчас мы зайдем сюда вот внутрь, и а, здесь мы увидим, какие у нее в целом показатели. На что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на сезонность. А, таким образом, у нас здесь можно выбрать данные за последние 7, 30, 60 дней, да? А, и вот здесь у нас прям данные с того момента, как она зашла, это 23 июля, и вот мы видим, как у нас происходил рост. На основании этих данных мы также можем для себя понять такую вещь, как сколько нам нужно стока закладывать на, для того, чтобы зайти в эту нишу. Что такое сток? Опять же, я повторю, что это уровень, это уровень у нас наличие товарного склада, сколько у нас штучек, и вот здесь вот мы видим очень прекрасные графики, во-первых, корреляция цены, то есть продавец зашел по цене 1800, то есть, скорее всего, по этому продукту закупочная гораздо ниже, и вот сейчас вот он повысился до 200, 2315, и вот упал в период распродаж опять до 1800, и опять же, когда она заходила на 100, на сток, она закупала 300, штучек. Давайте посмотрим, почему э, человек заходил с этими э, штуками. Потому что здесь 20 активных вариантов. Варианты цвета размера. То есть у нас вот здесь голубой 25 и так далее. И, соответственно, вот э, это достаточно много. Опять же, чтобы у вас была нормальная ассортиментная матрица и нормальная сей-оптимизация, вам нужно, чтобы, допустим, в одежде у вас минимум на один цвет, размер приходилось по 10 штук. Вот, соответственно, у вас должно быть, если вы заходите в джинсы, вам нужно приготовить товары в размере 200 штук минимум, вот, ну, и, в принципе, это показывает наш конкурент, который вот тоже закупил 300 штук в общем. Так, давайте сейчас а, посмотрим, по, а, сортируем а, по рейтингу и посмотрим, какие у нас здесь есть негативные комментарии, вот, и на основе этих комментариев мы тоже можем потом для себя понять, а, какие есть недостатки этого продукта, и можем ли мы а, эти, эти, а, эти недостатки а, для себя а, исправить, да, то есть вот шито-скриво, да, маломерят, пришлютые джинсы, неплохие тянутся, но, ну, в общем, анализируйте сам продукт, например, того, что вы можете улучшить. Вот, а, так. Давайте вернемся к нашей презентации немного. Я вам, в принципе, уже практически все рассказала. И в целом вот это тот, что, что я подытожу, что мы сделали. Первое. Мы нашли нишу благодаря категорийному анализу. То есть мы нашли среди всех ниш ту самую нишу, которая у нас является достаточно объемной. Второе. Мы нашли, мы нашли для себя то ключевое слово, которое нас привело к продукту, который хорошо, который хорошо продается. Да. И, соответственно, проанализировали этот продукт, что еще мы можем сделать. Я еще всегда как бы, обращаю внимание на то, насколько у нас здоровая категория, на основе того, сколько у нас новичков зашло и какие они сделали результаты. Поэтому здесь мы можем выставить фильтр подати на создание продукта. Вот, допустим, ставим дату создания сентябрь. И вот в сентябре мы видим, что у нас и просто выбираем категорию. Давайте выберем джинсы. Сейчас мы выберем, здесь будет выборка по, всем, по, по всему маркетплейсу, а мы выберем просто джинсы. Женщинам одежда джинсы. Вот, мы выбрали джинсы. И сейчас мы видим, было выбрать джинсы и джейбинсы. Uh, у нас двойная галочка означает, что мы выбираем все категории и подкатегории, а одинакная галочка означает, что мы выбираем только эту категорию. Соответственно, сейчас выбраны три категории. Uh, категория джинсы материнского уровня, далее джинсы, которые входят в джинсы, и джейбинсы. Вот. И мы их сейчас сортируем по выручке. Соответственно, у нас победитель бежком Это плохо, это большой бренд. А вот уже на втором месте у нас uh, «Симрад» и «П». И мы видим, что ИП, несмотря на то, что вот продукт был создан 12 сентября, уже на данный момент зарабатывает, заработала за октябрь практически за первый месяц 3 миллиона. Это очень хороший показатель того, что ниша живая, и то, что если у вас будут новые продукты в этой нише, то вы сразу сможете достаточно хорошо заработать. И вот мы видим, мы даже вниз не ставим, у нас стоимость, о, выручка упала до 900 Тысяч рублей но это прям хорошо потому что а, мы поставили достаточно короткий сезон получается у нас сентябрь октябрь и вот а, 25 дней ноября так а, давайте я вернусь к вашим вопросам есть ли какие-то вопросы а, и пожалуйста чтобы я у меня была какая-то обратная связь если все понятно давайте поставим плюсики Есть вопрос такой, одежда 60% продаж в ВБ. Это означает, что теоретически из 100 поставленных скию одежды всегда продав... будет продаваться на 60%. На самом деле не факт, что по продажам, конечно, нет. По выручке одежды достаточно большую да, является, конечно же, для себя. Ну, это достаточно крупная ниша, но, опять же, можно смотреть не в одежду, можно смотреть там в другие категории, для этого и существуют сервисы аналитики, чтобы вы непосредственно могли оценить, получается, сколько у нас процентов, ну, как насколько у нас глубокая в целом ниша. Так, коллеги, вопросы есть? Так, Анна-Мария хочет задать вопрос. я думаю. Давайте мы их примем. Так, а, окей, хорошо, если, так, запись будет, опоздал. А, да, запись будет, я думаю, у меня очень медленно работает сайт. А, если вы говорите про Селиматикс, Селиматикс работает достаточно быстро. А если работает медленно, то, пожалуйста, напишите к нам в поддержку а, салмонитор а, в Телеграм. Вот. Так, можно рассказать по парадонию про ключевые слова, как их использовать. Смотрите, ну, подробнее о ключевых словах. Давайте сформулируем вопрос более узко. То есть зачем нам нужны ключевые слова? Ключевые слова нам обязательно нужны для того, чтобы мы могли прям понять, в какую нишу нам заходить. Ключевые слова можно по-разному использовать, их можно использовать для всей оптимизации, их можно использовать э, для, для улучшения э, там, своего контента. Вот. Что я могу предложить еще? Если у вас вообще нет ниш, нет в голове идей, куда заходить, что можно делать? Можно заходить в наш сервис, вы заходите, допустим, даже можно заходить в мобильную версию, и когда у вас появляется свободное время, вы заходите в раздел «Ключевые слова», и в этом разделе вы непосредственно сортируете по приросту а, все свои, все, допустим, продукты в какой-то категории, да, по индексу а, по росту поисковых запросов. И таким образом, таким образом, вы здесь именно увидите, какие у вас ключевые слова сейчас растут. Да? Следующий момент. А, давайте, чтобы быть в тайминге, я перейду уже к юнит экономики. Ой, как-то здесь громко. Сейчас, минуточку. А, что такое у нас юнит экономика? Юнит экономика – это у нас а, как раз-таки то, из чего состоит а, наша, а, на, на, наше, наше ценообразование. Да? А, ну, здесь мы взяли пример товара с Джума. Я просто взяла его чтобы понять, что у нас у каждого продукта, не в зависимости от а, его стоимости, может быть очень разная юнит экономика. А, здесь у нас товар, который стоит а, в, на джуме меньше 2 долларов. А, вы, наверное, когда вот заказывали что-то из Китая, вы думали о том, ага, каким образом, почему так может быть такая низкая цена. А, давайте посмотрим, из чего у нас цена состоит. У нас есть комиссия платформы, она всегда разная на каждом из маркетплейсов. У нас есть процент а, возврата, это то, есть то, что у нас а, обычно а, часто катается. Здесь, опять же, а, к этому надо относиться просто как к, к расходам. Вот. И, соответственно, у нас здесь, опять же, есть стоимость товара, себестоимость товара и логистика. Ее экономика, которую я здесь сейчас показываю, она весьма условная. Она всего лишь вам показывает то, что у нас даже у товара, который стоит меньше двух долларов, есть вот такой вот сплит, и в этом сплите не обязательно есть какие-то четкие рамки, да, допустим, логистика должна быть 30, меньше 30 процентов или что-то еще, нет. Она может быть любой, главное, чтобы она позволяла вам делать ценообразование в рынке и сохранять достаточную маржинальность для того, чтобы мы могли вести бизнес и зарабатывать. Так, Давайте сейчас а, посмотрим. У нас есть а, очень много калькуляторов. Вот я сейчас ввела здесь а, калькулятор ВБ, поставок ВБ, и а, нашла здесь, допустим, вот один рендерный сайт. Но, тем не менее, это можно также сделать и в таблице, для себя просто вывести. Какие у нас существуют а, расходы на маркетплейсе. Первая это комиссия любого маркетплейса, да, мы можем ее выбирать, она всегда зависит от категории. Себестоимость, это та стоимость, по которой вы закупаете товар. Цена без скидок, это то, что мы выставляем, да, и вот, соответственно, согласованная скидка. Ну, это та скидка, которую мы даем, мы закладываем сразу, которая у нас будет для покупателя. Согласованный промокод – это промокод, который мы закладываем для покупателя. И а, согласованный СПП – тоже то же самое. Далее, процент выкупа или, а, наоборот, там, процент возврата, да, то есть мы можем по-разному считать, а, но в любом случае мы понимаем, что вот у нас какие-то товары, они а, выкупаются лучше, да, у них больше оборачиваемость, какие-то меньше. А, и стоимость доставки, обратная доставка 33 рубля. Да, то есть у нас стоимость доставки всегда 30 рублей, если у нас выше процент скупки, соответственно, у нас обратная доставка, то что влияет на нашу экономику. Далее «хранение», стоимость хранения, и здесь также это можно ввести, и систему налогообложения, то есть сколько мы в итоге будем платить за это. А, здесь у нас в себестоимость должна обязательно входить стоимость продукта, стоимость логистики, до склада и стоимость упаковки, потому что если у нас очень-очень-очень дешевый продукт, у нас может получиться такое, что на стоимость упаковки просто может а, влиять на нашу а, себестоимость очень-очень сильно. Так, и давайте вот здесь вот а, посмотрим, если бы мы здесь ввели бы, а, у нас бы вот а, как раз-таки вышла бы та самая прибыль а, до налогообложения, налог и прибыль после налогообложения с конкретного товара. Я думаю, что это уже очень сильно а, а, этот функционал очень сильно перекликается с тем, что делают наши коллеги, а, как раз-таки мое дело, и они сегодня подробно вам расскажут, а, я думаю, о бухгалтерских моментах а, торговли на маркетплейсе. Давайте посмотрим, есть ли у нас еще вопросы. Какой процент чистой прибыли оптимален, а, чтобы знать, не зря работаешь с товаром? Здесь, конечно же, сложно сказать, какой процент прибыли оптимален, потому что, опять же, вам надо считать свою юнит-экономику и смотреть в целом еще на то, какая у вас бизнес-модель. Это уже второй вопрос. Вы можете продавать. Здесь у нас, допустим, вот продукт, что я не донесла, за 1900, за меньше двух долларов, но мы понимаем, что этот продукт у нас на маркетплейсе продается сотнями тысяч раз, да, и таким образом у нас складывается экономика. То есть вам нужно зайти в нишу и посмотреть вот так же на основании наших конкурентов, например, сколько у нас здесь будет продаж. Если мы понимаем, что мы в первый месяц, вот здесь вот человек сделал в первый месяц, а, так, давайте вот посмотрим за 90 дней. Извините, пожалуйста, здесь такой шум. А, вот мы посмотрим, за 90 дней человек сделал 7 миллионов. Мы можем просто это а, посмотреть, допустим, сколько было в, за первое время, это было где-то в районе 10 тысяч там, свинья, да, там в день, 10-15 тысяч в день, и для себя понять, сколько у нас будет продаж. Второе – это сток. Да, если мы понимаем, что мы можем закупиться на 300 штук, Соответственно, мы понимаем, что вот у нас вот мы рассчитываем нашу экономику на 300 штук, да, у нас будет 300 штук в стоке, это какая-то у нас цена, и дальше там примерно рассчитываем, сколько у нас будет продаж, и мы понимаем, что у нас вот при этом уровне продаж будет вот примерно такая маржинальность. А, Но ну, тут обязательно надо считать, это не предмет а, такой, знаете, когда мы рассказываем, просто вот такая-то себестоимость, такая такой-то процент чистой прибыли для нас оптимальный. Вот. Коллеги, а, а, Василий, а, я думаю, что у нас закончились вопросы, вот, и я все-таки передаю слово. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Дарья. Было очень интересно посмотреть вашу презентацию. Теперь знаю, сколько в среднем стоят джинсы на Wildberries. Теперь предстоит разобраться, куда были потрачены еще 8 тысяч из 10, которые взяла моя жена на джинсы. К чему это все? Я перейдем к вопросу учета. Как Дарья уже сказала, меня зовут Василий. Я менеджер продуктов компании «Мое дело». Сейчас включу презентацию. Угу, должна была появиться. Итак, уже более пяти лет я помогаю развивать сервис интернет-бухгалтерии. В своей презентации я хотел бы рассказать вам о том, как сервис помогает самостоятельно вести свою бухгалтерию и сдавать отчетность, а также какие нюансы есть в бухгалтерском и налоговом учете, когда, собственно говоря, вы продаете товары через маркетплейсы. Сервис интернет-бухгалтерии представляет собой, так скажем, экосистему, в которой сосредоточен не только функционал для самостоятельной, сдачи отчетности, но и подсистемы, которые помогают автоматизировать различные бизнес-процессы. Соответственно, благодаря этому нас уже выбрало более 70 тысяч предпринимателей в нашей стране. Мы интегрированы с крупнейшими банками нашей страны, что позволяет в автоматическом режиме выгружать... Данные с расчетных счетов в ваши личные кабинеты. Соответственно, ничего не нужно делать руками, все дальше будет рассчитываться автоматически, и, соответственно, вы практически не будете тратить время э, на учет. И, соответственно, после формирования отчетности вы также у нас можете отправлять заявку в банк на списание средств прямо напрямую из нашего сервиса. Здесь, конечно же, в целях безопасности вам все равно придется зайти в личный кабинет банка, чтобы подтвердить платеж. Далее давайте посмотрим, для кого подходит наш сервис. На самом деле практически для всех. Работать с нами могут как... ИП, ИОО. Неважно, есть ли у вас сотрудники или нет, про это поговорим чуть позднее. Система налогообложения мы поддерживаем самые популярные, это УСН, доходы, доходы минус расходы, ОСНО. У нас есть дополнительные опции, через нас можно оплачивать торговый сбор и патент. Также есть возможность давать отчетность, если вы находитесь на спецрежимах. Это пониженная ставка УСН или же нулевая ставка УИП на УСН. Давайте посмотрим, какие же функциональные особенности... Есть в нашем сервисе. Как я уже сказал, главный функционал – это сдача отчетности. У нас реализовано порядка 15 отчетов, которые сдаются в ФНС, РАСТАТ, ПФР, ФСС. Для отправки отчетности у нас используется электронная подпись, которую мы также выпускаем для своих клиентов. И для того, чтобы… Так, секунду, слайды сами побежали. Для того чтобы предприниматель не забыл вовремя сдать отчетность, у нас также реализован календарь событий с напоминаниями в различных каналах коммуникаций. То есть напоминания будут приходить вам там, где удобно. Также у нас вы можете создавать супервичную документацию, выставлять счета своим контрагентам и отправлять им на почту создавать накладные УПД, также можно создавать и входящие документы, которые получаете от своих контрагентов. Если вам нужен электронный документооборот, он также встроен в наш сервис. Соответственно Интеграция с банками, о которой я говорил, и возможность работы, например, с первичной документацией позволяет отслеживать факт оплаты по выставленным счетам для контрагентов, тем самым вы можете контролировать дебиторскую задолженность. Далее, если у вас есть сотрудники в компании, то, соответственно, вы можете сдавать отчет... Точнее, не можете, а обязаны сдавать отчетность еще и по ним, поэтому ну, чуть, чуть позднее я поговорю более детально, какую отчетность можно сдать по сотрудникам. Из остальных опций у нас есть товароучетная система с расширенными возможностями для предпринимателей, которые хотят видеть аналитику продаж по товарам. Uh, у нас можно формировать АБЦ-отчет, смотреть отчет по минимальным остаткам, чтобы вовремя понять, что нужно закупить определенный товар. Есть, uh, товар по uh, есть отчет по залежавшимся товарам, uh, где uh, можно посмотреть, какие товары очень долго находятся на складе. Возможно, стоит провести какую-то акцию, чтобы продать их. Uh, если же вы не просто перепродаете товар, а делаете его у себя, то у нас можно ввести также производство. У нас есть специальный отчет о выпуске готовой продукции. И последнее из крупных проектов, которые мы у себя запустили, это сервис управленческого учета. Он может стать, так скажем, вашим финансовым директором, или же если у вас такой есть, то он будет для него инструментом для анализа и построения финансовых отчетов. Так почему же все-таки выбирают наш сервис предприниматели? Мы помогаем снизить налог. У нас работают консультанты с бухгалтерским образованием, к ним можно всегда обратиться. Они расскажут, как законными способами можно оптимизировать свое налогообложение. Мы всегда стараемся объяснять своим клиентам, как работать в сервисе, то есть если вы приобрели мое дело, то с вами обязательно связывается менеджер по обучению, проводит все обучение в сервисе, чтобы вы с первого дня понимали, как нужно работать, как правильно работать, соответственно, менеджер консультирует вас под те бизнес-процессы, которые есть именно в вашей компании, чтобы их можно было закрывать через наш сервис. Оберегаем, собственно говоря, вас от штрафов. Мы постоянно следим за законодательством. У нас выходит постоянно обновление сервиса. За это, собственно говоря, никаких дополнительных плат за обновление мы, естественно, не берем. Все входит в годовую подписку, когда вы приобретаете. Сокращаем время работы и снижаем вероятность ошибок. Большинство процессов у нас автоматизировано, и, соответственно, за счет этого вы избегаете каких-то ошибок, когда, например, осуществляете работу через ручной труд, там, на внесении документов, на переносе каких-то данных из, бан... из других банков. Ну, и, естественно, у нас работает техническая поддержка. 24 на 7 всегда можно обратиться со своим вопросом как по сервису, так и по каким-то вопросам, касающихся законодательства. Перейдем к процессам на маркетплейсах. Собственно, торгую на маркетплейсах для предпринимателей... Возникает такой вопрос, а как же мне правильно рассчитывать налог у тех компаний, которые зарегистрированы как ООО, а как вообще мне правильно вести бухгалтерию? Здесь есть скрытые нюансы. Давайте их рассмотрим прямо на процессах, когда вы торгуете на маркетплейсах. Для начала, чтобы что-то нам продать, естественно, нам нужно закупить. В бухгалтерии это оформляется так, что вы вносите накладную от своего поставщика, или же если вы произвели товар, то, соответственно, просто выпускаете отчет о производстве. Далее у вас происходит отправка товара на склад маркетплейса, ну или же вы упаковываете самостоятельно и отправляете посылку покупателю. И здесь есть такой нюанс, что именно в бухгалтерской отчетности, когда у вас товар перемещается с вашего склада на склад Marketplace, он по факту остается вашим, но должен перемещаться с 41 на 45 бухгалтерский счет. В принципе, предприниматели это не должно интересовать. Мы как бы делаем это все в закулисье, то есть если вдруг вам придет проверка, то, собственно говоря, по счетам у вас все всегда сойдется, но никакого ручного труда при переносе, там, выставлять, менять у товара счет, как это бывает в некоторых системах, не нужно. Дальше, когда происходит продажа у вас на маркетплейсе, вам нужно как раз уже списать товар с баланса фирмы. Обычно это делается после того, как... Marketplace вам выставляет отчет посредника. Ну и в конце, естественно, это заплатить налоги с дохода от продаж товаров и сдать бухгалтерскую отчетность у компаний, которые зарегистрирована как ООО. Как же мы помогаем своим клиентам во всем этом процессе? Первое. Когда закупаем или производим товар? Мы умеем распознавать накладные, то есть когда вы покупаете товар у поставщика, вам не нужно вручную перебивать все позиции из накладной, это может быть достаточно большое количество, на это может тратиться время, мы ее распознаем и, соответственно, создадим автоматически. Если же вы производите, то можно копировать, например, отчет о производстве продукции, который был выпущен раньше, и просто там поменять количество выпускаемой продукции. Далее. Когда оформляете поставку на склад маркетплейса или отправляйте заказ самостоятельно по поводу оформления поставки. Обычно предприниматели это делают в личных кабинетах маркетплейсов, но, соответственно, у них возникает вопрос, а мне же нужно это отразить у себя еще в бухгалтерии, соответственно, потратить на это время. Мы научились распознавать документы, которые можно скачивать в личных кабинетах Marketplace. Сейчас конкретно это мы распознаем документы о зоне вас, то есть там можно скачать документ поставки, просто загрузить его к нам в сервис, и э, в сервисе уже у вас отразится перемещение с вашего склада на склад Marketplace. Далее, э, когда у вас происходит продажа вашего товара на Marketplace, вам, э, там, например, Wildberries раз в две недели, кажется, выставляет отчет посредника. Мы эти отчеты посредника также научились распознавать, то есть вы его скачиваете в личном кабинете Marketplace и просто вносите к нам эту Excel-ку, и, соответственно, товары списываются уже полностью с вашего бухгалтерского баланса. И в конце, собственно, нужно заплатить налоги с дохода от продаж товаров, Здесь мы правильно помогаем вам рассчитать налог и как раз учитываем нюансы с комиссией. Многие предприниматели, с которыми я общался ошибочно, считают, что, например, если Marketplace ну продал, допустим, на сумму 1000 рублей, да, удержал свою комиссию 100 рублей, а вам на расчетный счет перечислил 900, многие считают, что, например, они должны заплатить 6% налога именно с 900 рублей. На самом деле это неправильно, если вы находитесь как раз на УСН 6%, вам нужно будет заплатить с 1000 рублей, ну, а если как раз вы находитесь на УСН 15%, вам нужно будет заплатить как раз именно с разницы. то есть вы продали за 1000, 100 рублей удержал Маркетплейс, например, на товар вы еще потратили 300 рублей, и вот с 400 рублей, получается, вам нужно заплатить 15%. Так, это что касается того, как у нас могут отражать учет предприниматель, который торгует на маркетплейсах. По сотрудникам. У нас реализован отдельный раздел, где можно сдавать отчетность по своим сотрудникам. Мы посчитали за год, предприниматель должен сдавать 37 обязательных отчетов. Поэтому у нас в сервисе можно заводить сотрудников, рассчитывать им зарплату, отпускные премии. У нас реализован автоматический расчет удержаний. Это, например, когда нужно удерживать алименты. Есть авторасчет пособий и формирование реестров ФСС. Также есть напоминания в виде календаря выплат по сотрудникам, когда нужно уплатить налоги по ним, когда нужны взносы. И, соответственно, есть вся кадровая документация. В конце вот у меня здесь написано автопрохождение отчетов. Это наша новая такая фишка. Мы сами полностью без участия предпринимателя формируем отчет, и нужно Просто зайти, подтвердить, окей, отправляю, и отчет будет уходить в ведомство. И у нас есть интеграция с тремя банками. Это с Альфой, со Сбером и в плане зарплатного проекта. Это если у вас есть большое количество сотрудников в компании, то в целом этим пользоваться удобно. У нас можно автоматически формировать реестр на, на выплату. Соответственно, за счет этого вы экономите средства, то есть, когда вы формируете заявку на выплату по каждому сотруднику в банке, вы платите комиссию. В этом же случае вы платите комиссию единожды, сразу с целого реестра реестр как раз может отправляться из нашего сервиса в банк, там вы просто подтверждаете выплату. Ну и, соответственно, это, естественно, экономит время вам или вашему бухгалтеру. Возможно, у вас есть отдельный бухгалтер по зарплате, который будет работать в нашем сервисе. Перед тем, как почитаю вопросы, скажу о приятном. Так как сейчас везде у нас идет черная пятница, для новых клиентов до 30 числа включительно мы дарим скидку 50% по промокоду Black Friday 50%. Для текущих клиентов, если кто-то пришел к нам на вебинар, мы дарим сейчас скидку 50% на все опции, которые у нас есть в сервисе, либо же у нас сейчас фиксированная цена 3000 рублей на бухгалтерское обслуживание. Также по промокоду Black Friday 50. Здесь написано до 28 ноября, но мы поменяли условия до 30 ноября. Вот. Перейдем к вопросам. Наталья пишет. Так, Озон работает с самозанятыми. Не могу сказать, но, по-моему, да. По-моему, я недавно видел как раз статью, что действительно работает. А как возврат учитывает? В одежде половину возвращают, а налог уже учтен с продаж. Мы перерасчитываем налог. Он ведь выплачивается не ежедневно, то есть в отчете посредника он пишут, какой товар был возвращен, и пишут, соответственно, комиссию. Мы у себя также в отчете посредника вносим товар, который был возвращен, и указываем предыдущий период, за который, он, ну, за который произошел возврат, и там происходит как бы самозачет, и, соответственно, на налог это ну, не влияет, то есть мы перерасчитываем просто. Так. По бухгалтерии, как вижу, вопросов больше Нет. Тогда, собственно говоря, спасибо за внимание, а мое дело – работать с самозанятыми. Нет, к сожалению, не работаем с самозанятыми, работаем только с ИП и с ООО. На всякий случай напишу в чат вот наш сайт, чтобы было проще взять нас и найти. Если вопросов каких-то нет, никаких нет, и... Если появятся, то мы обязательно вам на них ответим. Это скидка на годовое обслуживание, смотря, о, о чем идет речь. Если фиксированная цена 3000 рублей на бухгалтерское обслуживание, то здесь 3000 рублей за месяц. А в остальном, да, это на годовое. Сколько стоит тариф? Сейчас, соответственно, без скидок это стоит 18 тысяч рублей. Это будет как раз бухгалтерия плюс учет на маркетплейсах. И дальше еще нужно смотреть, сколько у вас работает сотрудников. Ну, соответственно, от 18 тысяч это сейчас будет стоить, получается, 9 тысяч рублей. Сотрудники стоят э, 6 тысяч рублей за год. Это будет стоить 10 сотрудников. Бухгалтерское обслуживание ⁇ это значит, э, ну, фактически да, наш бухгалтер ведет вашу компанию, только там ведет не один бухгалтер, там э, выделяется... Э, Команда бухгалтеров, которая будет отвечать каждый за свою часть ведения учета. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, если вопросов нет или они появятся, мы обязательно ответим по почте. Пришлем запись вебинара обязательно. Всем спасибо, кто пришел. Хорошего вам дня. До свидания. А нет, есть два вопроса. Тогда не прощаюсь. Если без сотрудников и работы на маркетплейсе то другой какой-то тариф, если без сотрудников работа на банк... Ну вот, если без сотрудников, получается, у нас стоит 18 тысяч в год. Со скидкой, получается, будет стоить 9. Мне нужно просто правильно считать приходы от Wildberries по еженедельным отчетам. Какой тариф мне выбрать и сколько стоит? Что мне делать сервис Сергей. Я могу лишь вкратце вам рассказать, считать приходы, какой тариф вам выбрать. Вам подойдет базовый, то есть о котором я, в принципе, сейчас говорил, о том, сколько он стоит. Но, соответственно, лучше вам еще пообщаться с нашими менеджерами. Вы можете зарегистрироваться вот на сайте, который я прислал, мое дело, .org. При регистрации указывайте свой номер телефона, вам... В течение пяти минут должны будут позвонить, и там уже более детально вас могут проконсультировать по всем вопросам, какой тариф правильно вам подобрать. Ну, наверное, это были последние вопросы. Теперь точно. Всем спасибо. До свидания.